Меня зовут Александр, 40 лет назад я начал свою трудовую деятельность. 12 лет я работал и на почте, я работал и на фабрике. И тогда я знал, что у меня будет светлое будущее. В 60 лет я выйду на пенсию. И сейчас я с ужасом узнаю, что наше антинародное правительство предлагает мне эту пенсию отменить. Я не знаю ни одного человека, который бы поддержал эту идею. 9 сентября день, когда каждый россиянин может и должен сказать свое «нет», Отмене пенсии. Ты должен выйти и сказать свое нет. Послать антинародное правительство туда, куда Макар телят не гонял.